понег понег понег понег понег понег понег понег понег понег понег понег понег понег Придавливание точек, да, вот пошире, по острее, по блаже. Это стресс, это стрессовый прием. Расческа вот такая или мягкая. Если слабо делать, ты ничего не поймешь. И мышцы не отпустишь. <зарказея> да, ты вам по голове сейчас стрессовый. <зарказея> <Стас>. А вот еще хорошо. В общем, друзья, у нас все способы хорошие. И палочки, вот такие бамбуковы с опущенным числом, и расчески, и вот такие вот молекулы, и тайские палочки. Вот такие да, вот. В общем, да, все используем да, да. в работе. Продавливаем <с точки. Аккумуляторные точки продавливаем палочки. Всему это, этому обучает Олег Алавгудин, это ваш уважаемый слуга, на своих тренингах. Поэтому с вас подписка и записывайтесь ко мне на обучение. Они до давите руки, а не заканчивайте. Вот это вот сделать, вот это удлинение мышцы. Палочки. Удлинение? Нет, надо еще, может быть, вот эти, может, вот этим тоже можно, да. В общем, у нас все способы хороши.